Всем привет, друзья! Ну что же, сегодня немножко пообщаемся, так как бы говорится, ну и в конце будет небольшой презент. Я делал в предыдущих роликах полки, там ссылочки я сброшу в описании и как бы установил их уже на место заказчику, чтобы ну как бы и снял ну такое коротенькое видео, фотографии немножко, ну чтобы понимали, всю атмосферу этой, как говорится, этого заказа, работы вот, ну, в принципе, еще хочу немножко так пообщаться по, -по, -по, -по, -по поверхностно вот, и потом по, по этому заказу тоже вот, получается, немножко отвечу на некоторые вопросы давайте переверну камеру в принципе, что хочу сказать давали мне вопрос по поводу вот этой циркулярки вот, альфы, да, она имеет э, 3000 ватт мощности вот, кто-то говорил, что не имеет кто-то говорил, что замерял как бы есть 3000 мощности как замеряют, я не знаю вот, в принципе э, вот, название этой фирмы ну, что хочу сказать по поводу вот этой циркулярки ну, э, Пока без меня ее хватает, конечно, хотелось бы что-нибудь помощнее. Всем хочется что-нибудь помощнее, вот. Но купил, когда все нормально, попробовал, как она пилит, пилит, конечно, хорошо, мощности хоть отбавляй. Но, конечно, когда уже купил, заметил я такой нюанс, как бы на самой вот этой циркулярке. Вот видите, вот такая здесь, как бы, столешница. Ну, в принципе, железяка не толстая, где-то, может, около двух миллиметров, до двух миллиметров. Ну, сами понимаете, дешевый инструмент, конечно, ну, как сказать, на дешевый инструмент он, как бы, и нормально. Вот, но эта столешенка меня вообще не очень там волнует, потому что я ее использую как так... Вот под 45 прирезать, поторцевать по 90 градусов. Я настроил как бы себе уже пилу, что у меня 90 градусов. И всю, в принципе, я так ну, не очень заморачиваюсь, что там кривоватая столешница. Ну, в принципе, если кому-то будет мешать, предупреждаю сразу, если кто хочет купить. Мощность вообще хорошо, с мощностью нету проблем. Вот. Вот таким зубом и в продоль, и в поперек. И вот у меня есть вот такой мелкий, мелкозубный, да, вот, это специально для ДСП. Я пилю именно, я делаю зарезы той пилой, и берет она очень чисто, чтобы прирез был чистый и точный, вот. Вот, как, как бы вот так, вот такой нюанс. Ну, еще один нюанс, это хлипкие ноги вот здесь. Все никак времени не дойду до того, чтобы взять и сделать сюда тумбочку. Вот видите, ресмус разобрал. Проблема в этом ресмусе какая. Ролики он, видите, вырвала ролика. Нужно новый заменить. Пока мисс выписал, не знаю, придут, не придут. Ну, должны прийти. Вот, ресмус утолевский, конечно. Аналог Джета. Если не ошибаюсь, GWP 12 кажется да. В принципе, друзья, рекомендую станочек. Не знаю, как сейчас его делать, но вот я покупал его три года назад. Вот только-только вот начались какие-то, знаете, мелкие проблемы там ролики там какие-то ремень немножко подпискивать ну пока мы еще поработаем ну в принципе это вот проблема с роликами все и с самого начала когда купите не начинайте долго строгать ножами а сразу перезаточить их вот, вот такой совет потому что Получается, что заточка заводская очень плохая Нужно перезаточить Быстро сразу заточка, это быстро сядет И как бы, чтобы не портили себе рейсмус Вот, а так это все нормально Вот Еще задавали вопрос по поводу вот этого станка Фокса Ой, какой он только плохой, я вам говорю, друзья Станина, она болтается как... Ну, в общем-то, гадость с гадостью Мне не понравился этот станок Кривой станок для мелких работ. Для шкатулочек, нардочек. Вот в самый раз. Каких-то досточек нарезных. Вот, вот в самый раз. Ну, только они большую мебель делят. Я ничего на нем практически не делаю. Стоит вот у меня пилица. Мелкие работы делаю какие-то там. Ну, бывает фасады делаю. Ну, что хочу сказать. Смотрите, что я уже додумался. Палку подпер. Ну, понимаете, вот смотрите. Ну, разве это работа? Раз... Ну, в общем-то... Ита, Италия, если не ошибаюсь Не знаю, если честно ну Позор той стране, которая сделала вот Такой э, гнилый станок Вот, в общем-то, вот такая ситуация Вот, и еще э, Это вчера Видите, как я пылил Вот такие фишечки делал Полосверки Вот, видите Ставил, в общем-то э, ну, Давайте объясню Вот у меня Позавальный такой, я сюда ставлю, потому что на сам фрезер, когда поставить, можно угрубить фрезер. Ставлю сюда, беру рейку, зажимаю и потихоньку это все напилю. Потом э, беру, уже от, отрезаю на циркулярке и болгарочкой вот это И они Вот так ложу и они падают все сюда. вот. Э, как бы вот так, чтобы не пугались, что у меня здесь, все здесь пыли, ничего не работает, ничего не хочет делать. Вот. Ну и по поводу вот этого фрезера, все его там, у меня ролик снятый, как я его только купил, вот, все его так поганят, что он такой какой-то плохой. Друзья, что хочу сказать по этому фрезеру? Отличный фрезер. Для начинающих шикарный фрезер. Вот у меня проблемка была, упал из-за того, что... Когда включал в переноску, и была включена вот эта кнопка. Вот проблема, когда на стол вот и делал, а вот в руках с этой кнопкой немножко проблемы. Можно, нужно быть аккуратным, чтобы эта кнопка не включалась. Вот упал у меня этот фрезер и разбился корпус. Довольно упал из, ну, со стола вот упал. на у меня здесь бетон, вот, и на бетон упал и вот... Вот таким образом удар и как бы трещина. Ну, пока не работать пусть работает. Ну, в принципе, ничего в нем больше нет. Ему уже где-то больше года он работает более-менее нормально. Кто там говорит, что он какой-то ну неправильный. Ну, в принципе, если честно сказать... Людям не очень нравится, потому что на нем не написано Макита, понимаете? Ну, либо Bosch, либо еще какая-то известная фирма бренда. Ну, в принципе, не знаю. Работает, я им практически фрезерую все, все и большие фрезы, хотя, ну, на него жалоб нету, если честно. Есть, конечно, мелкие там, детали, здесь вот люфт, конечно, начался вот, небольшой, но... Это э, не зажатый, да? Да, не зажал. Если за, зажать вот, ну в нем нету вибрации. Вот видите, немножко люфт есть. Ну, не, немножко, но есть в принципе. Но это, мне как говорится, на скорость не влияет. Вот. Ну а вибрации у него нету. Если честно, он даже после. Что там говорить? Давайте я вам покажу. Вот, сейчас нужно хорошенько придерживать, плавного пуска нет. Друзья, на свои деньги я его тогда купил за почти 2000 гривен на свои 2000 гривен год там и 3-4 месяца он уже заработал в 10 раз если честно вот так что я думаю что он себя купил, я вам говорю он столько работы сделал я Всю резьбу, которую сделал за год и 4 месяца. Благодаря ему он все фоны какие дела выбирал он. Так что никто другой. Купил, конечно, фрезер ДВТ, он поставил на стол. Вот. Ну, в принципе, он у меня по ручной работе. Там все, что вручную, это делает он. Вот. Ну а так, конечно, уже он отху, ну как, там люфты, там то, в принципе, он себя оправдал по цене, то что нужно. А там, что говорят, что не бренд, это меня не волнует, если честно. Вот, ну и что хочу сказать. Сейчас занимаюсь делай стол. Стол будет раскладной на точенных двух ногах с помощью лапок. Некоторые столы я делал подобные. Ну, это уже будет следующий ролик. Вот, буду показывать. Вот, и как бы вернемся к нашим полкам. Я установил э, полки. Вот, посмотрите в конце уже готовые результаты этих полок. И, в принципе, э, какая ситуация сложилась. В общем-то, попросил меня заказчик сделать, сделать очень быстро. Я там наброшу тебе деньги и все ну в принципе знаете как говорится очередь пришла все равно я тебе ее сделаю Сделал я ему эти полки. он прям там радовался что сделал когда пришел я установить он там понимаете установил это начинаю устанавливать начинали мне там кишки мотать что и выше нужно и ниже говорили про одно что нужно ниже а давай повыше и в принципе заместо того, что целый час мне нужно было это все установить, я застрял там на целых 6 часов. Вот, ну в принципе, с, как говорится, с горем пополам мы в общем-то это все решили, подцепили, поставили, ну и пришло к делу расчету. И, как говорится, он мне 300 гривен не доплатил. Э, и сказал за то, что мы, э, за то, что я очень долго ждал, э, когда делать. От заказа, чтобы вы понимали, от заказа, э, когда он заказал, он, в принципе, прошло, в общем-то, полтора месяца. Э, мне нужно же было и доделать э, те заказы, да, которые я должен был сделать и заказ тот, что он мне ну, дал, да, вот начать сделать за полтора месяца, в общем-то за месяц я сделал этот весь заказ вот и как говорится, он говорит, я тебе 300 гривен не доплачу. Ну, я, в принципе, сильно не расстроился. Я просто э, в душе, внутри рассмеялся и подумал, как же ты выглядишь так жалко. Ну, вот реально, 300 гривен. Для тебя это 300 гривен, что для меня 3 копейки, вот если честно. Вот, друзья, в принципе, вот такая ситуация. Мне просто, ну, не обидно, мне просто смешно стало, что у тебя... Там шикарный Lexus, да, двухэтажный дом, бизнес, который приносит тебе в месяц 3-4 миллиона, да, там, вот, э -э, ну, что еще там, вообще, у него даже во дворе стоят там солнечные панели, которые, он даже от света не, не зависим от, как говорится, от каких-то фирм, да, там, которые продают электричество, вот. Соответственно, я сто процентов уверен, что он не пользуется ни газом, ничем, потому что у него эти солнечные панели, они себя должны окупать и он возможно еще даже продает это электричество нам даже, чтобы заработать, заработать денежку, ну в принципе я просто ну, в таком большом шоке что у этого человека много столько денег и он как бы ну, ну просто вот ради 300 гривен решил подавиться ну честно вот сказать, я например ну не в обиде за этого ну как бы немножко на душе что там шкребет что, как бы, 300 гривен, что можно за 300 гривен, да, там, и купить, в принципе, можно каких-то пару китайских фрез купить, чтобы, да, там, э, на первое время, ну, в принципе, если честно сказать, я просто, ну, просто у меня смех вот от таких заказчиков, понимаете, ну, ладно, ты там меня на штуку бросил, на полторы, там, да, для, вот, она ощущима там, для меня, да, там, и для тебя, потому что, да, ты там на 1000 гривен, да, там, ты можешь там пойти себе позволить какой-то коктейль классный выпить. Но за 300 гривен ты же не будешь давиться какой-то бутылкой водки литровой Немирова, да, фиговой, чтобы... Ну, я не говорю, что водка Немирова фиговая, то что меня еще фирма это заклюет. Я просто говорю какой-то там жалкой дешевой бутылкой водкой, которая стоит 300 гривен, да. Вот, ну, в принципе, если честно, разобраться, я вам говорю, это просто выглядит жалко, вот. В общем-то, вот такая ситуация с этими полками, в конце ролика вы посмотрите видео, фото, сами оцените, например, было бы интересно, сколько бы вы дали цену за эти полки и за столик, там еще столик я такой раскладной сделал, ну, я просто не показывал, как я ее делал. Вот. И в принципе, я озвучу сейчас в гривнах цену и, возможно, в и в долларах. В гривнах это получается 16 тысяч гривен, а в долларах, ну где-то долларов ну, 600, может 650, где-то вот так. Чтобы вы понимали из других стран и с Украины, что вот, так, вот такая цена у меня за эти полки. Вот вы все видели полки приблизительно вы тоже дадите свою цену, низкая это или много. Вот в принципе вот такая ситуация. Скажу, самая высота полок была 105 сантиметров, вся одинаковая, и самая меньшая как бы по ширине полка 90 сантиметров. Вот, самая по ширине. Вот, глубина 28 сантиметров полки. Ну и соответственно, как говорится, лес из рогов, да, там смеялись, было такое дело. Ну, в принципе, то, что смеялись, это близко не, ну, я себе не брал, потому что оно и правда немножко похоже на рога, ну, так как в общем плане уже похоже на кусочек дерева. Ну, друзья, в принципе, что хочу сказать? У меня все, всем до новых встреч и как бы, чтобы вам не попадались заказчики, которые любят бросать на деньги, а если попадаются вот такие жалкие, как у меня, чтобы на копейки бросали, а вы просто улыбались им в ответ от, от, такой жалкой, от такого жалкого ихнего поступка вот, но ну, если честно сказать от 300 гривен он не разбодел, но я и не обидел друзья, всем пока, до новых встреч да, да, било мое.